Все, запись включена всем добрый вечер меня зовут алексей корешков я являюсь активным партнером компании века сегодня мы с вами поговорим о стратегиях заработка в преддверии запуска блокчейн 20 разберем примеры стратегий на реальных ваших исходных данных сегодня на живом примере у каждого есть возможность написать свою ситуацию и мы разберем на ней как что выгоднее сделать так как у нас есть новички я сейчас несколько слов скажу что у нас из себя представляет компания и перейдем к стратегиям заработка компания века запустилась почти три года назад 21 февраля нам будет три года наш основатель искандер хасанов у него Появилась идея создать торговую площадку Marketplace, Puzzle Market. Но чтобы ее создать, она должна быть не доской объявлений, а сразу в первые дни выйти на мировую арену. Для этого надо создать платежеспособное сообщество. Но в чем будет эксклюзивность? Вроде у нас есть Валберис, Озон и много других торговых площадок. На нашей площадке можно будет покупать и продавать только за нашу криптовалюту век. Первые три года компания, можно сказать, раздавала бесплатно за счет заморозки средств криптовалюту. То есть раздавала платежное средство. И сейчас получается 21 февраля ориентировочно будет анонс нашего нового блокчейн получается у нас есть ряд действующих проектов на сегодняшний день путем которых можно зарабатывать нашу криптовалюту давайте пробежимся что у нас на сегодня есть наша криптовалюта век и наш токен райда как мы все помним никто не знает пока подробностей но мы знаем одну вещь что век будет платежеспособным средством на нашей торговой площадке райда будет платежным средством оплата за рекламу но э, добывать век на новом блокчейне без райда будет невозможно что на сегодняшний день э, у нас есть э, э, век можно купить на бирже э, либо можно заработать в нашем проекте golden ratio подробности маркетинга мы касаться не будем мы будем э, сегодня разговаривать поверхностно Получается, токен райда, получается, можно заработать проектами. Можно создать депозит в ProfitBot, можно купить ячейки в GoldenRide, можно создать депозит в Бинаре и также можно в 10.90 поставить веки в стейкинг и добывать райда. Смотрите, суть такая, то, что нельзя взять и подобрать идеальную картинку. Сейчас разбирая стратегии, Лен, открой, пожалуйста, чат. Смотрите, что мне от вас надо, чтобы я мог конкретно стратегию разобрать. Либо мы берем, что это новичок и с какой суммы новичок хочет начать. Почему я говорю с какой суммы? Наша компания деньги ни у кого не берет. Наша компания путем проектов выдает монету ВЕК и токен Райда. Но эти э, криптовалюты надо купить на бирже. То есть у таких же партнеров, как и мы. Соответственно, получается, нужна какая-то сумма э, денег, чтобы пойти на биржу и купить эту криптовалюту, и путем проектов ее добыть. Получается, либо пишем, что новичок с такой-то суммы, и что мы можем сделать, э, либо получается, если это уже действующий партнер, значит пишем, э, не надо много расписывать, пишем, есть столько-то век на бирже, есть такой-то депозит там, есть такой-то депозит там. Описывайте, какие активы у вас есть. Еще сделаю такой акцент. Многие задают вопрос. Вот у нас проект есть, век авто. Сейчас квота закончилась, создание, создание депозитов невозможно. Но там есть век. Данный век никуда выводить не надо. Пока мы не дождемся новостей от Искандера, самого получается век находится на площадке век авто вывод всегда открыт кому не втерпешь может и вывести продать на биржу но я не рекомендую никому выводить а дождаться официальных новостей потому что нам искандер постоянно дает подсказки что делать как делать и для чего делать чтобы зарабатывать хоть на пассиве хоть на активе получается надо участвовать во всех проектах компаний и тогда суммарно вы по итогу остаетесь в плюсе если у вас небольшая сумма денег значит настраивайтесь минимум на год на два на реинвесты тогда вы нарастите свои активы и уже сможете что-то ощутимое для себя взять какую-то часть так сказать средств ежемесячно брать если вы активный партнер то можете начать с небольшой суммы и активно продвигая продукты компании вы можете себе сделать очень хорошую капитализацию и в то же время уже с первых дней можете зарабатывать давайте теперь перейдем так вот артем и лидия пишут новичок 10 тысяч рублей я сейчас открою калькулятор чтобы мне сразу проще было пишите исходные данные если новичок в долларах чтобы так было удобнее на сегодняшний день 10 тысяч рублей разделить примерно на 75 это 130 долларов. Что мы можем сделать на 130 долларов? Э, все, что я говорю, это не значит, что каждый прям так должен делать. Это сугубо мое личное мнение, это мои рекомендации. Я так строю этот бизнес со своей командой. Если у человека есть всего 130 долларов, что человек может сделать? На половину этой суммы э, купить век. Получается на 66 долларов. Покупаем век. Век у нас сейчас 0... Э, 14 доллара, это получается 476 век. Если вы новичок, не надо тратить деньги на сегодняшний день и покупать лицензии в 1090. Просто купили век, оставьте на бирже. У нас есть своя биржа Coin Galaxy. Там очень хорошо работает админ-персонал. У нас очень хороший руководитель. Поэтому за свои средства на нашей бирже вы можете не беспокоиться. Купили 470 век, оставили их на бирже, никуда они не денутся. Также, касаясь бирж, хочу сказать, была новость, WhiteBit делистит нашу монету в своей бирже по своим каким-то причинам, но всем партнерам, у кого там есть веки, необходимо до 14 февраля вывести с бит монету век. Также получается, на других биржах, на которых она торгуется, после 14 февраля, в связи с тем, что мы переходим на новый блокчейн, бир, получается, монету век выводить будет нельзя. Поэтому, если есть необходимость, переведите на нашу биржу. Либо как бы, дождетесь перехода на новый блокчейн и будете дальше спокойно выводить, переводить, покупать, продавать, делать любые вам необходимые комбинации. Что мы делаем со вторыми 66 долларов? Мы идем на биржу и покупаем токен райда. Создаем депозит в бинаре, так как сумма небольшая, и э, на мое мнение, что небольшую сумму лучше э, инвестировать в бинар для добычи токена райда. На 66 долларов, э, курс сейчас примерно и 1,6 доллара. Это получается будет э, 41 райда, но курс конвертации в кабинете бинара на 6 долларов. Умножить на 6 долларов, это получается на 247 долларов э, мы создаем депозит в бинаре. Это будет стандартный депозит под 0,8%. Выплаты в бинаре каждый будний день, день вы будете получать 220 выплат. Согласно графика таблицы, которую уже неоднократно рассылали, расчету сложного процента, каждые 12 дней вы делаете реинвест. И получается ваш депозит наращивается. Со временем вы, вы можете, если у вас появились средства, докупить райда сделать реинвест либо вы можете строить команду и зарабатывать дополнительно райда и этими райдами разгонять свой пакет либо можете частично выводить все на баланс это что касается 130 долларов входа берем следующую ситуацию купил на 6 долларов вашу типа крипто райда у вашего партнера старого угу. купил по 3. 39 как мне получить доход андрей смотрите во-первых наставник вам должен объяснить что вы хотите изначально вообще как я делаю я изначально задаю человеку вопрос что человек хочет получать если человек хочет уже с завтрашнего дня получать прибыль значит либо он должен настроиться активно работать либо должен инвестировать Хорошую сумму денег То есть на эту сумму денег Купить токен и инвестировать его Чтобы получать Чтобы часть средств ему хватало реинвестировать Часть Выводить Здесь получается как считать Берем к примеру Если я хочу получать ежемесячно 100 долларов Получается Чтобы мне получать 100 долларов ежемесячно Берем по минималке 0,8% 0,8% так сейчас соображу чтобы получать 100 долларов 100 долларов 22 выплаты у нас разделить на 22 равно четыре с половиной доллара вы должны получать в день соответственно чтобы получать четыре с половиной доллара это 08 процентов значит 4 умножаем на 100 четыре с половиной 08 и делим на 08 соответственно а, чтобы получать 100 долларов в месяц вы должны сделать депозит 570 долларов но если вы просто будете снимать эти деньги то через 220 выплат ваш депозит закончится соответственно вы должны учесть тот момент что вам должно оставаться средств на реинвест Соответственно, удваиваете эту сумму, делаете депозит 1000 долларов, 100 долларов в месяц вы выводите, 100 долларов вы положите в реинвест. Тем самым, ваш депозит начинает работать сначала, каждый реинвест. И, во-первых, ваша выплата увеличивается, во-вторых, ваш депозит начинает работать сначала. Так, дальше. Добрый вечер. Вчера остановили кэшбэк на бирже, обещали возобновить днем Смотрите, что касается акций по CGC. Сейчас идет доработка данного промо, потому что во время промо обнаружила администрация, что некоторые пользователи биржи создали мультиаккаунты и путем этого делали искусственные объемы. Мультиаккаунты на нашей бирже недопустимы, это написано в правилах биржи ввиду этого сейчас дорабатывается промо и как только она будет доработана его запустят следим за новостями в чате coin galaxy и на канале coin galaxy есть 500 век на бирже и деб в бинаре вася смотрите вот всех касается у кого сейчас есть небольшое количество век вот 500 век у вас есть если у вас нету в 1090 действующей лицензии Пусть они у вас так и лежат на бирже. Если у кого есть действующие лицензии, есть какое-то количество век уже там лежит, то вы эти веки переводите в 1090 и увеличиваете ежедневное количество начисляемых вам райда. Если у вас в 1090 на сегодняшний день лицензии нет, то как бы пока не надо ее покупать. После запуска блокчейн 2.0 вы спокойно купите, если у вас будет необходимость положите туда уже новый век и будете добывать райда. На сегодняшний день, чем тратить 30 долларов даже на минимальную лицензию, лучше пойти на биржу и купить на эту сумму 214 век. Если, соответственно, 300 лицензию, то это 30-300, это почти 2500 век. Поэтому как бы я рекомендую на сегодняшний день прикупить век. Вообще, как бы сейчас век по очень хорошей цене. Даже не надо ставить ордера, выжидать. Просто берешь и стакан откупаешь. Я, собственно говоря, так и делаю. Что касается райда. Сейчас разница почти в 4 раза. Вы, получается, можете зайти на биржу, например. На 1000 долларов вы купили райда. И почти на 4000 долларов у вас получится депозит. По сути, это та же самая сумма денег. Но смотрите, возьмем такую ситуацию. С 5001 доллара у нас начинается уже другой тарифный план. То есть получается, начисляется не 0,8, а 0,9% в день. И не 220 выплата, а 250. То есть потратив 1500 долларов живых денег, вы купите райды и создадите депозит примерно на 5500 долларов. Получается, оно как было живыми деньгами 1500, так и осталось 1500 но вам на эти полторы тысячи уже начисляется процент 0.9. И следовательно, когда курс райда вырастет, а он вырастет, и курс век вырастет, получается у вас ваши, так сказать, полторы тысячи долларов уже автоматически вырастут. Почему я считаю, что курс века и райда вырастет? На сегодняшний день у многих нет понимания. Что будет с веком, как будет работать блокчейн, что будет с райда, когда запустится маркетплейс наш Но я для себя четко вижу, что это все будет Это вопрос времени и надо над этим просто работать Работать над наращиванием активов Получается можно сидеть и ждать, но есть две стратегии Можно сидеть и ждать, не покупать ничего, просто сидеть наблюдать а можно наращивать все активы, вложив какую-то сумму денег в покупку активов и сидеть их наращивать. И когда это произойдет, вы уже будете сидеть и довольны. Вы будете уже видеть свою прибыль. Если вы будете сеять, наблюдать, но когда начнет актив расти, соответственно вы будете покупать уже по той цене, которую будет диктовать рынок. Давайте дальше. В бинаре, в боте, век, есть пассив. Деп... Есть пассив, депозите есть <coughs> Зина, не совсем вас понял. Смотрите, э, у кого есть депозит в бинаре, разгоняем его Кто хочет больше, э, рассказывать о нашей компании э, Не надо звать, вот ни в коем случае не надо звать людей на деньги Вот что делаю я? Я э, показываю 4 видео, в которых ни слова не говорится о деньгах В нашей компании и многие партнеры мне говорят, блин, а как, откуда здесь деньги? Все так классно, а откуда деньги? И вот только когда они меня спрашивают, откуда деньги, я им говорю, что вот, вот так, вот так, вот так, что мы здесь э, зарабатываем криптовалюту, и, соответственно, получается, э, мы ее можем продать и получить деньги. Смотрите еще очень важный момент. Многие до сих пор не сделали себе депозит в бинаре. Это... Э, я не знаю. По сути, ну это не критично, потому что райда можно будет потом взять и купить на бирже. Все забывают э, одну очень важную вещь. Э, на крайнем брифинге Искандер сказал, что век проектами больше добываться не будет. Век у нас можно получить э, сейчас в Golden Ratio, но там идет перераспределение, там эмиссии нет. Новую эмиссию века можно получить будет только на блокчейн. Каким образом? Мы уже очень скоро об этом узнаем. Сегодня уже 3 февраля, 21 февраля мы ждем анонс. Но смотрите, если вы, вот вы купили, например, 1000 век, курс растет, вы там э, все равно свои какие-то потребности будете закрывать. 100 век продали, там 50, 20, 30, и он у вас постепенно заканчивается. Но чтобы он не заканчивался, его надо добывать. Можно вот эти тысячу век оставить и на них получать проценты, так сказать, тратить проценты, а ваше тело, как было тысячу век, так и останется. Но чтобы добывать новый век, нужен райда. И сейчас та возможность, когда райда можно добыть. Можно в профитботе добыть, можно в бинаре добыть. Многие задают вопрос, а куда выгоднее, в профитбот или в бинаре? Смотрите, это все просто. Берете листочек, ручку и считаете. Берете своего наставника <coughs> и считаете, какая у вас сумма, куда выгоднее. Если вы заходите с большой суммы, что вы сразу можете в профитботе попасть на максимальное начисление, на максимальный тарифный план, то есть смысл там сделать депозит, а начисление уже, либо часть тратить на откуп век, часть получается на создание депозита в бинаре. Если у вас небольшая сумма, то вам выгоднее сделать депозит в бинаре. Потому что, делая постоянные реинвесты, ваш депозит в определенный момент достигнет 5000 тысяч доллара. И у вас будет не 0,8% в день, а 0,9. А в профит -боте получается, каждый реинвест ваш, это отдельно работающий депозит. Но чтобы даже вы получали 0,8% в профит -боте, вам надо инвестировать... От, 20, от 10 тысяч 1 доллара. Вот и вся разница. А в бинаре вы от 100 долларов инвестируете и разгоняете. Единственное, ну, как бы получается, зависит, чем меньше сумма, тем дольше вы будете идти к 5 тысяч одному доллару. Так, Владимир Негин пишет. 64 век в 1090. Владимир, если у вас, кроме вот этих 64 век, больше ничего нету, я вам э, вот прямо рекомендую э, купите хотя бы э, 500-тысячу век. Э, на одном из брифингов Искандер сказал, чтобы стать века состоятельным человеком, каждому достаточно иметь тысячу век. Э, смотрите, вот я в компании нахожусь уже почти два года, и я за это время понял одну э, вещь. Искандер всегда нам говорит, что делать. Но разница только в том, что кто-то слышит, а кто-то не слышит. Кто-то наблюдает, а кто-то делает. Кто-то разбирается, а кто-то сидит смотрит. Надо внимательно слушать и выполнять рекомендации. Используя все инструменты, данные нам, компании, каждый человек может заработать деньги. Даже на пассиве. Если человек активный, то здесь даже вообще вопросов нету. Здесь нереально не заработать активному человеку. Так же, как и на пассиве. Даже учитывая разницу курса. Так. 700 долларов вложила в основном век и два депозита в бинаре. Обычные промо. А, вот это вообще отлично. Кто успел воспользоваться новогодним промо, из-за определенных ситуаций в Казахстане, у нас компания даже продлила это промо. Все были настолько рады, потому что перед этим данная промо было в июне месяце если я не ошибаюсь и промо пакет сейчас каждому кто успел сделать дает получать 1 процент в течение 350 дней даже на самом высоком тарифном плане в бинаре нету таких условий потому что там 310 выплат кто сделал еще есть один большой плюс если вам например на было 12 дней для реинвеста в зависимости от того какой вы сделали депозит у вас количество дней для реинвеста э, стандартного депозита сокращается у меня есть партнеры у кого сократился срок вдвое то что приходит с двух пакетов начисления и соответственно ему надо ждать в два раза меньше также в бинаре есть стейкинг вот у кого есть возможность э, то что уже сделан неплохой депозит как бы есть возможность часть райда оставлять э, часть райда отправлять в реинвест ложите в стейкинг что значит стейкинг? Стейкинг вам начисляет от 0,3 до 0,5% в зависимости от того, сколько времени у вас работает стейкинг, доступный для снятия в любой момент. Получается то, что когда необходимо будет райдер, либо вы его возьмете с начислений, либо вы его возьмете со стейкинга. Кому как будет удобно. Но сама важная вещь, что до старта блокчейн 2.0 у каждого должен будет быть век и должен будет быть э, райда также смотрите э, мы же как бы все в криптовалютном сообществе находимся и чтобы пользоваться возможностями блокчейн кошельков на многих блокчейнах я думаю наш будет не исключение э, необходимо будет иметь все равно какое-то количество век поэтому получается у кого еще нету век но есть райда купите Сейчас есть еще у нас, ну грубо говоря, 20 дней Ну почти 20 Смотрите еще одна стратегия для новичка Если, например, сразу партнер делает на 5001 доллар и более Ну есть возможность сделать депозит То есть есть смысл сделать депозит и с начисления откупать райда Чуть позже, ой райда век Чуть позже получается сделать реинвест, чтобы войти в тело то есть получается у вас будет и рабочий депозит, и вы получаете век. Если берем 5001 доллар, начисление 45 долларов. 45 разделить на 6, это 7,5 райда. Даже умножить на 1,6 по курсу биржи и разделить на 0,14 на курс века, это 85 век. В день вы сможете покупать, умножить на 5 начислений, 428 век вы можете покупать. Учитывая, что у нас 3 недели умножить на 3. Сделал депозит 5001 доллар до 21 февраля вы еще 1300 век сможете прикупить, не вкладывая свежих денег с начислений в бинаре. Это тоже как одна из стратегий. Так, дальше. Алексей, есть смысл покупать ФСТ в кабинете Векавто. Смотрите, официальных новостей по Векавто пока нету. Не надо гадать. Не надо придумывать, не надо себе выстраивать э, какие-то ожидания. Почему большинство людей разочаровываются? Потому что кто-то где-то что-то услышал, принял это за э, должное, выстроил себе в голове ожидания, и когда дается официальная новость, она может не совпасть с вашим ожиданием, и вы начинаете расстраиваться. Будет официальная новость, тогда мы все узнаем. Сейчас вот у меня лично есть ФСТ, я их не продаю, я их не покупаю, они лежат у меня в кабинете. Век авто я сейчас в кабинет вообще не захожу. Я приблизительно знаю, когда у меня отработают депозиты. Я знаю, что у меня все хорошо, там все работает. Я даже не захожу, ничего не смотрю. Отработал депозит, лежит век, пусть лежит. Будут новости по блокчейн 2.0. Узнаем, что делать с внешними веками, как их обменять на новый век узнаем как век авто обменять узнаем все до этого времени не надо ничто делать ни с ФСТ, не с веками с века авто это мои рекомендации <coughs> роман 10 тысяч век думаю еще 10 взять стоит ли конечно стоит роман на самом деле чем больше у вас будет век тем лучше для вас я для примера вот приведу, вот все всегда сравнивают с биткоином. Так получилось, что первая криптовалюта, о которой я услышал, это и была биткоин в 2015 году. Но я тогда не знал слова криптовалюта, я не понимал вообще, что это. Ко мне подошел с Украины парень, мы с ним общались. Я тогда только начал заниматься в сетевой компании, это была первая моя сетевая компания. И получается он мне говорит, да не надо этим всем заниматься, вот биткоин, надо покупать биткоин. Он тогда стоил, по-моему, 700 долларов. Я говорю, да какой биткоин, ты что, говорю, какую-то ерунду мне говоришь Смотрите, я говорю, показываю, где деньги можно заработать Что ты мне, говорю, про какой-то биткоин непонятный, говорю, говоришь И если бы я тогда купил даже один биткоин Я бы мог его, вот максимальная цена была примерно 69 тысяч разделить на 700 Я бы почти в 100 раз мог его продать дороже И вот вам ответ надо ли мне еще прикупить век отталкивайтесь каждой от своих возможностей но постарайтесь чтобы минимум тысячу век у вас было это вот минимум дальше э, у каждого по возможности чем больше тем лучше на самом деле э, когда век будет в тех руках кто его ценит вот кто не готов продавать по 13 центов тогда цена на век начнет расти эту цену устанавливает не компания Эту цену устанавливает не администрация. Эту цену устанавливаем мы с вами. Если есть партнеры, которые готовы отдавать за 14 центов век, ну, значит, они его ценят в 14 центов. Мне жалко век даже по 5, даже по 10 долларов продавать. Потому что я видел цену века почти 15 долларов. Это говорит о том, что век ценят. И вот эти люди, которые не ценят и готовы отдавать по 14 центов, на самом деле, не так уж и много века. И у этих людей он закончится. А что будет, когда у них закончится? Цена начнет расти. А что начнут делать люди, которые продали по 14 центов и видят, например, что он 1 доллар уже стоит? Они начнут покупать по 1 доллар, потому что они видят, что он начал расти, надо покупать. Но, а вдруг потом мало будет людей, кто готов по одному доллару продать? Придется покупать уже по два, по три. На самом деле, такую ситуацию уже проходили. Когда век поднялся до 2 долларов, люди начали продавать. Когда он дошел до 8, они начали покупать назад. <coughs> так, совсем микросумма, меньше 17 ра. Тоже нужно в профитбот. Нет, смотрите, 17 ра, я бы лучше сделал депозит в бинаре. Смотрите, многие смотрят на курс конвертации давайте вот посчитаем здесь просто идет еще немножко обман как сказать самого себя 17 умножить на 15 получается в профит боте у вас будет депозит 255 долларов а в бинаре у вас будет 100 долларов депозит но разницы то нету мы же не деньги вкладываем мы не деньги получаем мы вкладываем райда и получаем райда соответственно получается по моему мнению, лучше 17 райда сделать депозит в бинаре. Соответственно, не забывать, чтобы какое-то количество век у вас было. Еще момент. Потратьте хотя бы 100 век, у кого нету ячей в Голден и купите в каждой гильдии сколько-нибудь себе ячеек. Посмотрите, какая вам гильдия нравится, но купите. Что это вам даст? Коротко скажу. Доходность по маркетингу golden ratio 39 тысяч процентов но это не значит что вы их получите завтра настраивайтесь от трех до 5 лет что вы будете получать выплату Разби... посмотрите маркетинг там 5 выплат будет вы купили ячейку с этой ячейки вы получите 5 выплат хотя бы потратьте 100 век на ячейки так есть век в профит бот что делать куда перевести Смотрите, с профитбота вы можете перевести век на биржу и пусть он там лежит, если у вас нету э, лицензии в 10.90. Если у вас есть э, лицензия в 10.90, то и лимит позволяет поставить стейкинг, то это надо было сделать давно. Поэтому варианта два: Либо на биржу, в 10, либо в 10.90. На CoinGalaxy водите. Правильно, на CoinGalaxy и никуда он там не денется. У меня 2000 век, я их купил по 10 долларов за штуку. Смотрите, что делать? Ждите цену э, 10 долларов, не торопитесь продавать. Если вы покупали 10 долларов за штуку, э, то почему у вас просто эти 2000 век лежали? За это время, с тех пор, когда век был 10 долларов, эти веки можно было как минимум превратить в 3, в 4, пять в тысяч век. Это уже вопрос э, наставнику задайте, почему у вас так и осталось 2000 век? Так век между битком и эфиром А, это подписано да на самом деле как бы была такая фраза Искандером на одном из брифинге сказано что искандер хочет вывести век в топ-3 в топ-10 между биткоином и эфиром но это может быть через три года может быть через пять от одного искандера здесь мало что зависит на самом деле мы сообщество все зависит только от нас это знаете, вот э, сейчас, вот например, нас есть здесь 197 человек в комнате. Мы сейчас все сядем в одну лодку, вот помните, с греблями, вот эти лодка была, когда гребли. И все там вот уже нас 199 человек. И все будем гребсти. Нам надо э, от одной точки доплыть до другой. Если мы будем все 200 человек гребсти, мы быстро доплывем. А если 190 человек будет сидеть, а 10 гребсти, мы будем плыть медленнее. Здесь то же самое. Надо разобраться в компании, надо понять, чем мы отличаемся от других компаний, в чем наша изюминка, куда мы идем. И начать об этом говорить людям, потому что люди на самом деле интересуются. Вы включите новости. Сейчас по новостям уже о блокчейн говорят. А какой будет у нас блокчейн? <coughs> Есть такие моменты, которых мы еще не знаем, но этого еще в блокчейнах нету. То есть получается у нас блокчейн будет эксклюзивный, а блокчейн это технология будущего. Об этом уже на уровне правительства говорят. Поэтому э, считайте, что мы с вами на шаг впереди идем. Я вот даже сегодня разговаривал с предпринимателем, э, он хозяин бизнеса, он не знает, что такое блокчейн. Он говорит, я потом как-нибудь, я слышал, что что-то говорят по телевизору, но я пока не хочу разбираться. Мы с вами на шаг впереди. Надо разобраться и помочь разобраться другим, кто хочет разобраться. Если веки на бирже, как они будут проходить СВОП? Смотрите, как будет проходить СВОП, еще никто не знает. Поэтому не будем гадать, придет 21 февраля, все узнаем. Поверьте мне, я не меньше вашего жду этих новостей. Но я не просто жду, я действую. Я себе покупаю потихонечку век, я себе наращиваю депозит в бинаре, я общаюсь с людьми, я помогаю партнерам разбираться, кому непонятно. Я постоянно работаю со своей командой. Поэтому я не сижу и не жду. Я работаю и жду, я наращиваю свои активы. Чтобы когда я услышу новости, я сказал, какой я молодец, что я не сидел, не ждал, а наращивал активы. И мне не надо будет бежать после новостей на биржу и успеть откупить подешевле века райда и что самое интересное но ну это опять же мое мнение я думаю что после того когда искандера расскажет расскажет новости про блокчейн многие побегут на биржу чтобы быстрее успеть купить а потом будут говорить почему нам раньше не сказали а раньше нам не сказали потому что слишком большая конкуренция в этой индустрии и все надо говорить по факту сделали сказали сделали сказали да, давайте уже на весло налегаем партнеры. Да, Андрей, на самом деле правильно. Надо разобраться самим, что такое компания Века, для чего созданы продукты, то есть проекты, каким образом я могу нарастить. Каждый, задайте себе вопрос, как я могу нарастить себе капитализацию Века и Райда. Если вы не нашли ответ, Берите за руку своего наставника, если в другом городе, садите его на Zoom и задавайте ему этот вопрос. Как я могу нарастить свои активы? Все. На самом деле, стратегия очень проста. Нарастить век, нарастить райда. Каким образом? Мы несколько примеров сегодня разобрали. Смотрите, может у кого-то еще какие-то остались вопросы в общем по компании. Если не сильно углубляясь в маркетинг, можем бегло пробежаться по проектам. Но буквально 5-7 минут. Пишите в чат. Смелее. Больше информации, больше возможностей. Если бы 10 лет назад мы все знали, что биткоин так вырастет в цене, мы бы его пошли и купили. Поэтому никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Тем более, если биткоин тогда был непонятно чей, был непонятно чей и непонятно что, то сегодня мы знаем, что компания Века официально зарегистрирована в Гонконге. Мы знаем, что у компании Века есть продукт, как биржа, которая тоже официально зарегистрирована на Британских островах. Есть своя криптовалюта. Сейчас э, она у нас на своем блокчейн, на форке эфира, но будет свой крутой блокчейн, на котором другие э, компании, люди смогут создавать свои монеты на нашем блокчейне. И это все уже мы знаем, в отличие от того, что было когда-то. Какие возможности C... ah, CGC? Смотрите, кто еще не понял. Вот то, что пока идет акция, пользуйтесь этой возможностью, чтобы, как сказать, чтобы положить монеты в депозитарий. Вот сейчас, пока идет затишье, пока Максим не объявил условия, все ждут. Потом кто-то будет покупать. Там есть такое условие, чтобы положить в депозитарий. Чтобы одну монету положить, надо в течение месяца на 1000 долларов наторговать. 10 монет на 10 тысяч долларов. А по получается акции, которая сейчас идет, мало того, что за купленные монеты получается начисляется кэшбэк за CGC. И если вы их в течение акции не будете продавать, то вот сколько вы кэшбэком получили, умножить на 5 будет ваш лимит. То есть получается, если вы по кэшбэкам получили суммарно за период акции 10 CGC, то вам 50 CGC можно будет положить, положить в депозитарий. CGC, если вот чтобы люди проще понимали, это токен биржи, это акции компании. И 50% своей прибыли биржа делит между теми, у кого лежат CGC в депозитарии. В, в тех долях, кто сколько положил. Поэтому у CGC очень большие перспективы. У нас биржа молодая, но как бы все больше и больше привлекает внимание. Новая дорожная карта будет или может быть раньше. Искандер выйдет когда говорить про блокчейн. И он уже все расскажет. До того, как Искандер нам не презентует блокчейн, никаких официальных, я думаю, новостей не будет в плане дорожных карт потому что мы все ждем запуска блокчейн да Алексей 18 дней до годовщины и нового блокчейн. на самом деле я бы еще подождал ну хотя бы вот недельку-две до запуска блокчейн потому что это дополнительная возможность нарастить свои активы но но с другой стороны технологии очень быстро развиваются и надо идти в ногу со временем чтоб так как будут двигаться матрицы если век будет 10 долларов смотрите на самом деле и когда 14 долларов век стоил матрицы двигались и делились опять же вот кто вот сейчас смотрит эфир и кто будет смотреть записи это опять же мое мнение Смотрите, на технологию, вот э, когда мы узнаем про блокчейн, если вот он будет прям вау, а я в этом не сомневаюсь, придет очень много людей. Криптовалютное сообщество очень большое. И у них возникнет вопрос. Либо я просто куплю век на бирже, либо я его куплю и смогу как-то еще приумножить, добыть. И когда они увидят наш маркетинг в золотом сечении, а еще что там общая очередь, что они начнут делать? Они начнут покупать ячейки, чтобы э, приумножить это количество. Если даже тем количеством, которое у нас было полтора года назад, а нас было меньше, мы покупали ячейки, делились, переставлялись и все двигалось, то ну, как бы вы... сейчас, я думаю, с этим проблем особо не будет. Чтобы создать новый деб в бинар, надо купить лицензию. Нет. Смотрите, в бинаре, если вы на пассиве, вам лицензия не нужна. Если вы активно планируете строить команду, то значит вам нужна лицензия. Что в 10.90 может ставить даже без лицензии? Что сказать? Нет, без лицензии в стейкинг ставить в 10.90 нельзя. Получается, в зависимости от лицензии будет у вас лимит по стейкингу. Роман, будут двигаться... А, это ответили уже Роман. Все и только... все верно, говорит. Так, что у нас? Вопросов больше нет. Тогда желаю всем сесть после эфира. Задать себе вопрос, готов ли я к запуску блокчейн? Достаточно ли у меня количество век? Есть ли у меня запас райда? А лучше не просто, некоторые говорят, да я куплю пусть лежат Зачем они будут лежать, когда за это время вы можете их приумножить Задайте своим наставникам, как вам это преувеличить И ждем новостей от Скандера Хасанова Если продал, опять купил для 4 Да, там проценты разные, я понял, вопрос удалили по CGC Какие секреты и конкуренты все секреты будут сказаны Искандером. Конкуренты, сейчас конкурентов куча. Все блокчейны, какие есть, это все друг другу по сути конкуренты. У каждого есть какая-то своя изюминка. Да, на самом деле, смотрите, друзья, вот Андрей пишет, у нас большая фора. Вот кто внимательно смотрел эфиры со Искандером, особенно первые, когда он говорил о компании, вот мы были платиновыми партнерами в Москве на форуме осенью. И там уже на уровне депутатов говорили, и видео было, и на форуме говорили. Вот то, что они говорят сегодня, Искандер три года назад уже об этом говорил. Вот теперь представьте, какая у нас фора. То, что Искандер начал уже все это просчитывать и продумывать три года назад. А сейчас только в правительстве начинают об этом говорить. У Искандера основная ценность криптовалюты он закладывает, он не учит нас спекулировать на этом, а именно для чего криптовалюта вообще создана была, для прозрачности транзакций, для честности вот этого всего. И Искандер нас не учит спекулировать. Поэтому как бы задумайтесь, пересмотрите все вот эти эфиры первые, там всего 4 видео на час, внимательно посмотрите и вслушайтесь. Посмотрите, о чем сейчас говорят в криптовалютных сообществах. Именно не в компаниях в разных, а на уровне правительства, людей, которые именно курируют эти направления. Ладно, будем заканчивать. Всем хорошего вечера. Желаю всем хорошо подготовиться. И когда Искандер озвучит новости по новому блокчейну, похвалить себя. Все, всем пока.